Гешка? Гешка? Гешка, что ты делаешь? Ты безумная белка, что ты делаешь? Ты зачем валяешься в грязном туалете? О, боже! Гешка! Гешенька! Геш, ну что ты делаешь такое? А? Мусь! Все, вылазь давай